Административный пожалуйста, передайте документы, удостоверяющий личность, устанавливается ваша личность. Передавать не имею права. Знакомить только могу согласно закону законодательства о паспорте. Ну, пожалуйста, места дата места рождения. 29.01.73, а, а, место жительства? Атагил, виспорт, Зарегистрированные проживаете Конечно. в этом административном? Личность установлена на основании паспорта присаживайтесь, пожалуйста. Кроме того, в судебное заседание у нас ведется административный ответчик. Кстати, пожалуйста, на ваши личности, документы, удостоверяющие личность Документ и передайте, пожалуйста. Представьте. Представьте, два. Представьте на служебное удостоверение номер СВД, номер 088223 до. 5 августа 2024 года срок действия. Личность установлена на основании служебного удостоверения. судебное заседание у нас представитель административного ответчика. Передок, пожалуйста, документы. Удостоверяется ваш, ваша личность. пожалуйста. правового отделения и, и Документы о Образование какое? Высшее юридическое. А что заканчивали? Выражение юридическое ведение. Личность установлена на основании обыскаления. Развите, пожалуйста, представлена за сроком комплекса 31 декабря 2020 года. И также представлена копия и оригинал диплома. наличия высшего юридического образования. Удаживайтесь, пожалуйста. Сторона для вас объявляется состав суда. Дело слушается в составе председательства учебного дня. при секретаре Бородиной. Сторона суда доверяет... Сторона доверяет... Сторона доверяет... Судьи в суде Ментиговой находится дело за номер 2А1740-2020 на действие сотрудников ГИБДД старшего лейтенанта полиции города Нижнего Тагила Зенкова. Далее должностного лица. Согласно Богоростскому принципу поведения судей, объективность судей является обязательным условием, надлежащего исполнением своих обязанностей. Она проявляется не только в содержании выносимого решения, но и во всех процессуальных действиях, сопровождающих его принятие. В соответствии с положением части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации, органы государственной власти, коем является суд. Являющиеся органом местного управления, должностные лица, коими является судья, граждане и их объединение обязаны соблюдать Конституцию и Закон России. Согласно части 2. В судья не может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит отводу, если имеются иные, непредусмотренные части 1, настоящие такие обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его объективности и без Согласно положению части 1 статьи 4 кодекса судейской этики, пружденная 8-м всероссийским съездом судей судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия должен исходить из того, что защита прав и свобод человека определяет смысл содержания деятельности органов судебной власти. Полагаю, основания для сомнений, беспристрастности и эффективности судей Трегостровского суда Митингова установленным материалом дела. Так, судебное заседание по иному делу 511-2020, тесно связано обстоятельствами, что не рассматриваем делом 2 а 1740 мною этому же судье заявлялись различные ходатайства, такие как среди прочих о вызове свидетелей, о приобщении письменных доказательств, к материалам дела и так далее. Однако, вопреки принципам всестороннего исследования обстоятельств судья МТИГО отказала от удовлетворения данных отдаток, при этом нарушение закона, мотивированных определений по отказам ходатайства судья МТИГО не выносило нарушение действия законодательства, тем самым принимая незаконные решения. Также судебное заседание судья неоднократно прерывало мои выступления, чем нарушало право голоса, а также, как указывалось выше, принцип всестороннего исследования обстоятельств дела. Тем самым судья прямо демонстрирует и не скрывает свое отношение к закону, предпочитая нарушить закон. Кроме всего, перечисленная судья митикова, у меня информацией умышленно препятствует движению иных дел вынося заведомо неправосудное определение об оставлении без движения дела с последующим умышленным препятствием движению и рассмотрению жалоб на указанное незаконное определение. Так, по имеющей информации, судья Митюгова оставила незаконное движения исковое заявление по делу номер 2А 1193-2020 своим определением от 5.06.2020 года. Заявитель, по имеющей информации, это незаконное определение, однако, вот уже по прошествии более четырех месяцев, по той же Имеющаяся информация, судья Митигова не направляет указанную жалобу на определение 05.06.2020 -го года в суд в вышестоящей инстанции для рассмотрения, тем самым препятствуя движению значной жалобы. Предъявление судьи Митигова свидетельствует о том, что судья игнорирует установленные законом требования и намеренно нарушает право тех, в отношении кого она призвана осуществлять свою профессиональную деятельность, что свидетельствует о способности судьи выполнять возложенные на нее функции. на положением три закона о статусе судей, в числе требований, предъявляемых к судье, в том числе входит обязанность неукосительно соблюдать Конституцию и другие законы России. Гуманистические начала социального государства призваны в первую очередь защищать права и свободы человека статьями 2.7, частью 1 статьи 18 Конституции предупреждается обязанность суде осуществлять правосудие таким образом, чтобы обеспечить гражданам наиболее благоприятные условия для реализации своих прав и свобод в суде. Согласно положениям 2 статьи 3 закона о статусе судей, судья при исполнении своих полномочий также во внеслужебных отношениях должен избегать всего того, что могло бы умолить авторитет судебной власти и достоинство судей или вызвать сомнения в его объективности, и беспристрастности и справедливости. Действия судей Тагистровского суда митинговой ярко и наглядно свидетельствует о а несоответствии указанности нормам закона поведения в силу особого конституционно-правового статуса судей связано с осуществлением публично-правовых функций судебной власти Законодатель предъявляет к ним повышенные требования, в том числе с точки соблюдения ими морально-этических норм. Эти повышенные требования как и к моральному облику, а также к ограничению конституционных прав граждан, в том числе повышенные требования к поведению как в служебной, так и в неслужебной деятельности. Установленные правила Кодекса судебной этики принимаются судьей добровольно. Возможно, судья-дагестовская судья Митякова этим требованиям не соответствует, не способна к адекватной оценке происходящего. Ее действия, позорящие и достоинства судей, несовместимы с высоким статусом судей. Еще в 2002 году Европейский суд по правам человека в деле Калашникова против Российской Федерации в своем решении о большой озабоченности отметил о нарушении судьями этических норм поведения и профессионализма. Судьи были отстранены от занимаемых должностей. Вместе с тем, высказываясь о кадровой политике и о тех требованиях, которые предъявляются кандидатам на судейские должности, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, отметил, что здесь особое внимание должно уделяться вопросам противодействия коррупции, предотвращению конфликта интересов, выступая. В торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда Российской Федерации, президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что современный судья просто обязан быть профессионалом, неукоснительно соблюдать законы и быть примером личной порядочности и независимости. И, конечно, он должен обладать высокой правовой культурой, уважать участников судопроизводства. Такому суде будут доверять люди, а его работа, безокорисненое ведение процесса, послужит повышению авторитета судебной власти в обществе, искажая... Фундаментальные системообразующие принципы правосудия и руководствующие исключительно личным внутренним убеждением о том, что вседозволенность и независимость судей понятия понятие «тождествен», судья его пытается внушить общественности ощущение беспредельности судебной власти, чем крайне негативно влияет на репутацию президента Российской Федерации Владимира, Владимира Владимировича Путина. Всем судьям, кому какие-либо иные интересы мешают соблюдать требования действующего законодательства, кодекса судебной этики стоит, конечно, подыскать другое место применения своих знаний и сил, подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на всероссийском совещании председателей судов еще в 2016 году. Хорошим примером в исполнении указов президента может послужить решение судьи Ленинского суда Луценко по делу 2А 382.19 в виде определения об удовлетворении моего отвода судье Указанное определение судья Луценко учитывал, что в демократическом обществе участники судебного разбирательства должны испытать доверие к суду, указал, что административность там могут иметься обоснованные сомнения объективности и беспристрастности судей, поскольку, по мнению судей, обстоятельства, которые подлежат установлению по рассмотрению административного суд, неразрывно связаны с обстоятельствами, которыми фактически суд уже давал оценку. Судья Луценко принял во внимание также необходимость в настоящем деле вновь давать оценку обстоятельств, в отношении которых в суде уже сложилось внутреннее убеждение дело, Ввиду чего судья не может считаться беспристрастным и объективным по смыслу придаваемому законодательству. Ко всему сказанным, судья Медикова назначила дело за номером 2А1740 для рассмотрения 8.10.10.00, однако начало судебное заседание более чем 10 минут позже, что является нарушением трудовой дисциплины, невыражением к участникам процесса и умалением авторитета судебной власти. Таким образом, все перечисленные, Действия судей Ментиговой, в том числе непонимание введения производства по делу существенно, выходит за рамки закона. Все указанные выше действия судьи Ментигова относятся к внем связи предусмотренной частью 2 статьи 31, которая непосредственно является основанием для отвода судей. Также в случае дальнейшего нарушения судьей Мятьюгова действующего законодательства оставляют за собой право, представленное кодексом административного судопроизводства, заявлять дальнейшие отводы судьи Митиговой по каждому из нарушений действующих законодательство вплоть до неограниченного количества равному количеству нарушений которые если такие нарушения будут иметь место виду изложено вы, э, выше не желаю чтобы в дальнейшем дело рассматривал судья тагистровского суда ментюгова прошу удовлетворить настоящий отвод на основании выше изложено заявляют вот суде Тагистройского суда ментюгова от дальнейшего рассмотрения дела 2 а 17 40